Государственная телерадиокомпания Новости" В студии вас приветствует Юлия Иценко. Здравствуйте. Сейчас коротко о некоторых важных событиях сегодняшнего дня. Президент рекомендовал главе государственной ипотечной компании рассмотреть возможность снижения процентной ставки. Правительство рассмотрит вопрос о создании специализированного жилищного фонда для социально уязвимых групп населения. Осенью и зимой в Кыргызстане верных отключений не ожидается. В Тартагольском водохранилище накопили 17 миллиардов 18 миллионов кубометров воды. В столице в целом будет реконструировано около 96 километров дорог. Президент рекомендовал главе государственной ипотечной компании рассмотреть возможность снижения процентной ставки. Во время прошедшей сегодня встречи с Эльмирой Абджапаровой глава государства обсудил перспективы реализации программы по обеспечению граждан доступным жильем. И напомним главе ГИК, что перед компанией стоит задача по повышению доступности ипотечных кредитов для граждан страны с учетом платежеспособности населения. Подробнее в репортаже Бекмамат Асанбекулу. Джанара Джусубалиева вместе с мужем до недавнего времени снимала квартиру. Аренда жилья была основным пунктом в статье семейных расходов. Программа доступного жилья для частных лиц от государственной ипотечной компании стала для Джанара отличной возможностью для покупки своего дома. Как, как отмечает счастливая обладательница собственного жилища, на сбор документов ушло около месяца. Никаких трудностей с этим не возникло. Семья получила ипотечный кредит сроком на 15 лет под 14% годовых. Первоначальный взнос составил 7 тысяч долларов, а общество Стоимость новой квартиры – 33 тысячи долларов. С оплатой по кредиту проблем также нет. В месяц необходимо вносить до 24 тысяч сомов, что равноценно аренде квартиры. «Это замечательная возможность дать ну, людям, да, то есть частникам. Это именно программа идет для частников. Ну, отличная возможность иметь жилье и на такой срок, то есть на достаточно 15 лет да, срок, и обустроиться и взять свое жилье». Проблема обеспеченности населения жильем стоит в стране довольно остро. Государство прилагает максимум усилий для того, чтобы каждая семья жила в собственном доме. Как отметил президент Сурумбай Джеймбеков во время своей встречи с главой государственной ипотечной компании, задача ГИК заключается в повышении доступности ипотечных кредитов с учетом платежеспособности населения. В этом вопросе компания в ближайшее время планирует начать процесс по выдаче ипотечных кредитов под 6% годовых, также рассматриваем. Возможность снижения процентной ставки по действующим кредитам до семи процентов. Сейчас ГИК взял, скажем так, активный курс на привлечение донорских средств, потому что мы хотим немножко хотим в целом отойти в будущем от в зависимости от бюджетных средств. В этой связи мы сейчас проводим активную работу с немецким банком развития КФУ. Общая договоренность, скажем, с ними о выделении грантов средств составляет на сегодня 34 миллиона евро. В целях снижения временных затрат и повышения удобства граждан при получении ипотечных кредитов компания компании внедряется электронная система подачи заявок, которая будет интегрирована с системой межведомственного электронного взаимодействия. Тюндюк. Новшество, несомненно, полезно, учитывая, что клиентов у ГИК в будущем может оказаться еще больше, успешная работа компании позволила разработать новый продукт доступная ипотека. Она предназначается для широкой категории граждан, не только из бюджетных сферы, как это было ранее. До недавнего времени сама программа доступного жилья была нацелена в основном на работников бюджетной сферы. А с недавнего времени, за счет, скажем, денег, привлеченных от продажи размещения ипотечных облигаций, мы ввели новый продукт. Он называется доступная ипотека для широких категорий граждан, то есть для задействованных как бы во всех других также отраслях, не только в бюджетной сфере. Для них ставка 14% годовых тоже сумма 15 лет. Первоначальный взнос 20% требуется. За все время работы ГИК свое жилье получили порядка 5000 семей. Общая сумма предоставленных займов 5 миллиардов сомов. На сегодняшний день в очереди за ипотекой значатся более 4000 человек. А кредитный портфель ГИК насчитывает 4 миллиарда 400 миллионов сомов. Бег Маматосанбек Улуджа на день Абубакир Улу ЛТР Бишкек. Советом по отбору судей на имя президента внесены предложения назначения на должности судей Нарынского областного суда. Два кандидата таласского областного суда также два кандидата. Ошского облсуда один кандидат. Бишкекский горсуд один кандидат. Городским районным судам Чуйской области по 11 кандидатов. 5 сентября глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом их результатов дополнительно предоставленных материалов Сорунбай Чинбеков согласился с предложениями Совета по 9 кандидатам на должности судей. Изучив материал. Материалы по восьми претендентам, дополнительно истребованные от различных госорганов, сведения и отзывы, глава государства вернул материалы по ним в Совет. По девяти кандидатам на должности судей местных судов президентом изданы указы, согласно которым назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий. Премьер-министр представил коллективу Центрального аппарата Министерства образования и науки Кыргызской Республики Каныбека Исакова, назначенного министром. Назначенным министром. Глава правительства отметил, что одной из самых главных задач государства является создание конкурентоспособной современной системы образования для стран, не обладающих большими сырьевыми ресурсами для развития. Вопрос качества образования и создания условий для реализации личностного потенциала является особенно важным, отметил премьер. Он подчеркнул, что для реализации важных реформ в образовательной сфере необходимо активно внедрять информационно-коммуникационные технологии и инновации и вкладывать инвестиции в образование. Глава правительства также отметил, что сегодня общество и рынок ставит высокие требования к учителям, связанные в первую очередь с творческим подходом и системным мышлением. Вместе с тем, большое значение имеет государственная поддержка образования путем повышения заработной платы учителей, решения их социальных проблем и создания современной материально-технической базы образовательных заведений. Вкладывая в образование, мы вкладываем в наше будущее. Каждый вложенный в образование СОМ – это успешная экономика и сильная социальная сфера в будущем». В 2020 году в странах СНГ пройдет масштабная перепись населения, не исключение Кыргызстан. К этому мероприятию ведомства страны стали готовиться за год. Перепись населения в нашей стране полномасштабно начнется в марте 2020 года. Отметим, Надстатком отказался от бумажного варианта. Теперь наша страна будет осуществлять перепись через мобильное приложение. Подробности нам расскажет специалист по переписи населения жилищного фонда центрального аппарата Надстаткома Джилдушбек Солдаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Что из себя представляет это мобильное приложение и в чем заключаются плюсы и отличия от бумажных носителей? Согласно поручению президента Крымской республики Сурамбая Шариповича Джеймбекова, был определен курс на проведение в 2020 году проведения переписи населения жилищного фонда в электронном формате. Сотрудниками Настаткома для выполнения этой задачи было разработано, разработано мобильное приложение, которая была протестирована в городе Токмок, Чуйского района, Чуйской области и также в Високольской области, Високольского района, в Кумбельском районе Маймаке. Если, мы будем, если говорить о преимуществе данного мобильного приложения, то надо отметить то, что сократилось время на обработку данных, также у нас появилась возможность оперативно выявлять и исправлять ошибки. Кроме уточнения количества жителей республики, какую еще планируется собрать информацию? Также перепись населения также собирает официальную информацию о жилищном фонде, о демографической показателе также экономической составляющей. Сколько будет задействовано работников для реализации переписи населения и какие средства заложены для ее проведения? Перепись населения финансируется из государственного бюджета, также Национальный исторический комитет тесно сотрудничает с международными донорскими организациями. По поводу количества сотрудников предполагается привлечь на эти работы на эти, для выполнения этого мероприятия около 27 тысяч человек. По словам специалистов, государственная перепись населения – весьма сложная и ответственная статистическая работа, проводимая в стране. Для чего необходима перепись населения? Перепись населения – очень важное мероприятие, и она проводится раз в 10 лет. Преимущество данной переписи заключается в том, что уже добавлены новые вопросы по миграции, по инвалидности, добавлены показатели целей устойчивого развития. Благодарим вас, что ответили на наши вопросы. Мы продолжаем выпуск. В начале этого года была запущена система учета госслужащих ЕКИЗМАТ. Система дала возможность составить быстрое досье на каждого чиновника, а также увидеть все его достижения на госслужбе. К системе ЕКИЗМАТ были подключены 44 госоргана. Были оцифрованы данные 8960 служащих. В этом году запланированы мероприятия по подключению региональных и территориальных подразделений государственных органов по всей республике. С подробностями. В целях реализации концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан-2019-2023», а также в рамках внедрения электронного правительства, в Кыргызстане была разработана и запущена автоматизированная система учета кадров «Яказмат». Это дало возможность составить быстрое досье на каждого госслужащего, увидеть все его передвижения, достижения. В прошлом году мы оцифровали 42 государственных органа, данные о персонале. В этом году идет уже оцифровка и подключение к системе областных, областных администраций, районных администраций. Этот год мы как раз вот, поскольку это год развития регионов и цифровизации, мы связали с регионами нашу работу и сейчас уже распространили данные, распространили действия системы на область и районы. Система Ягызмат состоит из шести модулей – организационная структура, управление персоналом, конкурсный отбор, национальный резерв кадров, оценка деятельности, обучение служащих. «Плюсы системы ЕКИЗМА для государства возможность регламентированного доступа к системе всех ветвей власти, вплоть до АИЛУКМЮТУ, оперативный обмен данными между государственными органами и органами местного самоуправления, обеспечение прозрачности отбора на государственную гражданскую муниципальную службу формирование реестра лиц, состоящих в национальном резерве кадров, а для граждан возможность отслеживания вакантных должностей в резерве государственных органов с одной точки доступа». Рассказывают в Госкомсвязи. Именно им приходится напрямую работать с этой системой. Как отмечают в ведомстве, система сама высчитывает всю необходимую информацию. Ранее для этих целей приходилось специально выделять одного сотрудника. До этого кадровым, специалистам кадровой службы приходилось все высчитывать вручную, получается, в бумажном варианте носителя. Сейчас с внедрением данной информационной системы работа упростилась, так как сама система она сама высчитывает все необходимые информации. В системе имеется возможность формировать аналитические отчеты по образованию, квалификации, возрасту, семейному положению, гендеру и числу персонала. Также на базе разработанных модулей предусмотрены инструменты самообучения и подачи заявления на вакантные должности в онлайн-режиме. Олег Дуй Шибаева, Скельдико Кульбеков, Эльтар Сорунбай Джинбеков принял чрезвычайного полномочного посла Японии в Кыргызстане, Йосихиру Ямамура, по случаю завершения его, его, его дипломатической миссии. Глава государства выразил благодарность послу Японии за личный вклад в развитие кыргызско-японских отношений, основ, основанных на взаимном доверии и уважении. Кыргызстан уделяет особое внимание всестороннему развитию двусторонних отношений с Японией. За все годы нам удалось укрепить и расширить взаимовыгодное сотрудничество. Япония оказывает Кыргызстану грантовую кредитную и техническую помощь в целях продвижения в демократических ценностей, выражая признательность от имени всего народа Кыргызстана, отметил Сорунбай Джинбеков. Посол Японии Йосихиру Ямамура поблагодарил президента за теплый прием. Он вкратце рассказал о работе, которая была проведена им на должности. Президент и посол обсудили вопросы политического, торгового, экономического, межпарламентского, дипломатического, социально-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя государствами. И мы вместе нарашндали, когда японам мыmlinлерин абдан зор салом гостунуз, биз сизге тереинг абдан жакстер болду, бун баалу тен масидин имгиингизтип биз за все годы моей дипломатической миссии в Кыргызстане я чувствовал поддержку и хорошие отношения со стороны кыргызстанцев и государственной власти. Проект японского агентства международного сотрудничества «Джайка. Одно село, один продукт» теперь реализуется не только в иссык области, но и во всех регионах страны. Члены рабочей группы правительственной делегации Кыргызстана по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы выехали в Араванские районы Ужской области. Директор государственного агентства по земельным ресурсам Каныбек Бутубаев, исполняющий обязанности специального представителя правительства по приграничным вопросам Чингиза Маматулу, заместитель директора государственного картографа геодезической службы Абдималик Мурзаев совместно с органами местной власти провели информационно-разъяснительные работы жителями Туому-Юнского Аильного Аймака. Отмечено, что участок полигона территории Раванского района был описан совместными кыргызско-узбекскими протоколами от 2001 года и 2002 года. Причиной переописания данного участка в 2017 году стала докомпенсация узбекской стороной земель, отведенных под затопление Киркедонским водохранилищем. Кроме того, данное решение позволило отодвинуть на определенное расстояние государственную границу от автодороги республиканского значения Ошараван. Правительство рассматривает вопрос о создании специализированного жилищного фонда для социально уязвимых групп. В настоящее время в республике актуален вопрос обеспечения жильем граждан с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, выпускников интернатных учреждений, а также других социально уязвимых групп. Предварительным расчетом для обеспечения жильем лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо дополнительно изыскать в государственном бюджете более 20 миллиардов сумм. В республике несколько тысяч детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, часть из них круглые сироты. В этой связи одним из возможных решений вопроса обеспечения жильем социально уязвимой категории граждан является создание специализированного жилищного фонда, в который могут войти также жилые помещения, переданные на основании договоров с муниципальными властями в рамках соответствующих решений, судебных решений. В настоящее время разработан проект положения о порядке предоставления жилых помещений Государственного специализированного жилищного фонда при Министерстве труда, труда и социального развития. В положении предусмотрены механизмы передачи жилых помещений на баланс специализированного жилищного фонда. Правительством разработан проект постановления об утверждении плана мероприятий по сокращению уровня ненаблюдаемого сектора экономики до 2021 года. По оценке над статком объем ненаблюдаемой экономики в 2017 году сложился в размере более 125 миллиардов сомов. Доля его в валовом внутреннем продукте по сравнению с предыдущим годом снизилась на 0,9 пункта и составила 23,6%. Данная оценка производится в соответствии с разработанной с учетом международных экспертов и утвержденной методологией. Международным стандартам оценки размера ненаблюдаемой экономики. В настоящее время статистическим комитетом проводятся работы по оценке объемов ненаблюдаемой экономики за 2018 год. По предварительным данным, результатов независимого исследования ненаблюдаемой экономики в июне этого года ее уровень в республике составил 29,8% в ВВП. В опросе вопросе приняли участие 502 предприятия малого, среднего и крупного бизнеса. Кроме того, уровень теневой экономики составил 37% в ВВП. Исследование основано на проведенном опросе 302 субъектов предпринимательства. На основе анализа причин, вынуждающих то или иное предприятие находиться в тени, подготовлен проект постановления об утверждении плана мероприятий по сокращению уровня ненаблюдаемого сектора экономики, направленный на снижение данного явления в экономике искоренение причин, побуждающих хозяйствующие субъекты экономики уходить в тень, а также минимизацию коррупционных рисков и создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Данный проект размещен на официальном сайте правительства для общественного обсуждения. К зиме почти готовы. Более миллиона тонн угля планируется добыть в Нарынской области. Проблем с запасом твердого топлива нет, уверены эксперты. В конце сезона отпусков кыргызстанцы с тревогой говорили о начале сезона следующего отопительного сезона. О запасах угля к новому отопительному сезону, о его качестве и цене расскажет наш корреспондент Кубатку в Нижбекулу. Накануне зимы в стране готовятся к предстоящим холодам, поэтому полным ходом идет добыча угля. Мы отправились в Нарынскую область на угольный разрез Карагече, где были в прошлом году в это же время. Но в текущем году мы попробуем ответить на следующие вопросы. Кто они? Люди, спящие и работающие на высоте 3000 метров. Кто и чем кормит шахтеров? Это натуральный максим. Безопасность превыше всего. Ежегодно объем добычи угля увеличивается. В 2019 году на разрезе Карагичи планируется добыть 550 тысяч тонн твердого топлива. На сегодня в республике открыто более 600 топливных баз и пунктов реализации топлива. Одну тонну угля в разных областях страны можно приобрести по разным ценам. В Нарынской области с госпредприятия «Крысгумюр» уголь можно вывести по цене 1200-1300 сомов за одну тонну жителям Чуйской области города Бишкек придется заплатить дороже – до 3000 сомов. Отец ТЭЦ городу Бишкек хочу краткую информацию дать. 680, тонн, 680 тысяч тонн э, потребность местного угля, тендер прошел, э, уже поставки начаты. Э, по казахскому углю буквально дня три назад э, 400 тысяч тонн тендер прошел, уже через месяц будут поставки. На ТЭЦ города Бишкек По населению, хотелось бы сказать Уже отгрузка идет, как вы видите э, С компанией Крыгсгомер С госпредприятия э, На местах цена 1200-1300 сомов Район высокогорный Где-то может быть теплее, где-то прохладнее Это летом А вот зимой всегда стоят морозы Минус 40 это практически нормальная температура для этих мест Поэтому тщательная подготовка к зиме Жизненная необходимость Еще одной необходимостью является создание благоприятных условий для рабочих. Это жилье и самое главное правильный и качественный рацион питания. Работники, трудящиеся на месторождении, всегда должны питаться только здоровой пищей. Для этого им обеспечено четырехразовое питание, на столе всегда фрукты, масло, салат и, конечно же, традиционные борсоки. Рабочий гербтомахберес, завтрак, тоже постоянно молочный. Утром завтрак и только молочные продукты. Чай и Максим всегда на столе. Побед первое и второе. На ужин блюда из мяса. На разрезе организован вахтовый метод работы. Каждые 15 суток меняется смена. Жильцы этих незамысловатых апартаментов уверяют, большего они не требуют, потому что после работы уставшим им хочется лишь прийти, искупаться и поспать. Главное, чтобы было чисто и уютно. В Кавакском угольном бассейне добычу угля ведут госпредприятия Крыговской Мюр и частные компании «Шарбон», «Ахджол и «Демильген». По дорогам туда и обратно едут вереницы машин, поднимая черно-серую пыль на несколько метров. Пустые грузовики проезжают в одну сторону, груженные в другую. «В этом году мы ставим приоритетную задачу – это увеличить объем добычи твердого топлива до полутора миллионов тонн. Только в Нарынской область требуется 100 тысяч тонн рубля, 75 тысяч тонн населению, 25 тысяч бюджетным предприятиям – это школы, сады, больницы и так далее». Добыча угля, высокие технологии, готовность к осенне-зимнему периоду, жилье, зарплаты рабочими безопасность обсудили накануне в Нарынской области в специальном штабе на предприятии Кыргызгумер. На повестке дня стоял важный вопрос о готовности к осенне-зимнему периоду. Здесь присутствуют представители правительства, председатель ГКПН и органы местного самоуправления. Как вы убедились, работы ведутся по графику, отставаний нет. За последние пять лет объем добычи угля предприятием увеличился с 63 тысяч тонн до 460 тысяч тонн. В 2019 году ожидается добыть 550 тысяч. При добыче угля на месторождение Харагичи колоссальный упор делается на экологическую безопасность. Как было сказано ранее, крупный сортовой уголь с месторождения отправляется населению, ну а мелкие и пыли отправляются на отопление ТЭЦ Бишкека. Харагичи является крупнейшим угольным месторождением в Кыргызстане, расположенным на высоте около 3000 метров. На данное время идет активная подготовка по обеспечению твердым топливом населения Кыргызстана. Кубат Хуанчпекулур и Скельдегу Кульбеков и на Рынская область. Осенью и зимой в Кыргызстане веерных отключений не ожидается, заявил начальник управления генерации и передачи энергии Национального энергохолдинга Джилдушбек Ачикеев. По его данным, в Тактагульском водохранилище накопились 17 миллиардов 18 миллионов кубометров воды. Несмотря на маловодный период, нет причин для беспокойства и веерных отключений, заверил Ачкеев. В столице в целом будет реконструировано около 96 километров дорог. Работы будут осуществлены за счет гранта, выделенного китайской стороной. Его общая сумма составляет 481 миллион юаней. В рамках второй фазы проекта развития улично дорожной сети Бишкека будут обновлены 60 улиц протяженностью 70 километров. Тему продолжит Гульзада Чубакова. Реабилитация столичных дорог проходит в два этапа. На первую фазу был выделен 481 миллион юаней. На эти средства в целом должны быть реконструированы 49 улиц протяженностью 95 километров. На данный момент из них полностью завершены 47 дорог. На остальных двух улицах идут строительные работы. Ямы и неровные дороги. Если осенью улицы утопали в лужах, то зимой они превращались в гололед, что, соответственно, причиняло неудобства как для пешеходов, так и для водителей. Теперь такой картины в столице почти нет. Самая плохая дорога таковой считалась столичная улица имени Репина, а это ее нынешнее состояние. Водители вспоминают, что раньше здесь было невозможно проехать. Дорожное покрытие протяженностью 1 километр 900 метров обновили за счет средств выделенных из китайского гранта, чему автолюбители выражают благодарность. Сейчас очень хорошо, комфортно асфальтировано, в садик ходим мы на колясках на велосипедах дети очень хорошо стало очень хорошо ну и движение конечно стало очень большое единственное что вот гаи надо было бы немножко продумать потому в рамках второй фазы проекта развития улично-дорожной сети Бишкека предусматривается реконструкция 60 дорог в протяженности 70 километров. Вся работа будет проделана за счет безвозвратного гранта на сумму 278 миллионов юаней. Договоренность была достигнута главами Кыргызстана и Китая на саммите ШОС. На сегодняшний момент со стороны Кыргызстана вся проектно-сметная документация готова. Мы разработали архитектурно-планировочные условия, разработали проектную документацию согласовали ее в органах Бишкек глав архитектуры и прошли государственную экспертизу. В настоящее время вот эта вся проектная документация передана китайской стороне, они ее рассматривают. И в ближайшее время мы будем объявлять тендер именно на проведение строительно-монтажных работ. Согласно данному соглашения, это получается у нас полностью безвозмездный китайский грант на общую сумму 200, 278 миллионов юаней. Один из основных партнеров Кыргызстана ⁇ это Китай. Соседнее государство оказывает поддержку в виде гранта не только в строительстве дорог, но и в других сферах. Оказание помощи в реконструкции улиц непосредственно является вкладом китайской стороны в улучшение дорожной инфраструктуры Кыргызстана. Надо отмечать, что в гранты, да, вот гранты образования, гранты в экономике. Других, чтобы поддержать бюджет, это тоже Китай. Последние два десятилетия нам безвозмездно дают гранты. Это тоже для нас хорошо. Отметим, в 2016 году были проведены кыргызско-китайские межправительственные переговоры, где было подписано соглашение о реконструкции дорог. Кроме этого, завершен этап реконструкции по замене асфальта. Он был закреплен в плане на 2018-2019 годы, куда вошли 23 улицы протяженностью 38 километров. В настоящее время на всех полностью заменен асфальт. Улица До Чубакова Скармарадов, ЛТР, Пишкек. В Первомайском районном суде Бишкека начался судебный пересмотр уголовного дела в отношении лидера партии «Атамикен». Умрубека Тикибаева и экс-главы МЧС Душинкула Чотонова. Суд проходит под председательством судьи Айнуры Сатаровой. Отметим, 21 августа Верховный суд направил Головное дело Тикибаева и Чутонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Тикибаев и получили по 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье коррупция. 29 августа их отпустили под домашний арест. Сегодня в судебном заседании судом установлены личности обвиняемых и участвующего переводчика. Разъяснены права и обязанности всех участников судебного разбирательства. После суд перешел к заслушиванию ходатайств и заявлений. Со стороны адвокатов обвиняемых были заявлены ряд ходатайств. О разрешении на аудио или видео Съем записи с участием средств массовой информации о вызове дополнительных свидетелей по делу, о вызове и допросе в качестве специалиста сотрудника ОСОН «Нуртелеком» и руководителя отеля «Хаят». Суд, выслушав мнение участников судебного разбирательства, заявленное ходатайство удовлетворил частично. В части видеозаписи отказано, в части допроса специалиста УСО Нуртелеком оставлено открытым, в остальной части ходатайства удовлетворено. После оглашен обвинительный акт. По подъявленному обвинению обвиняемые вину не признали, после чего судом был установлен порядок исследования доказательств. И слушание дела отложено на 1 октября к 9 часам. фонд развития природы поступил первый транш 57 миллионов 400 тысяч долларов. Деньги перечислила компания Центера Голд в рамках стратегического соглашения с правительством нашей страны. Как и на что пойдут эти средства в материале моих коллег. Потрясающая красивая природа Кыргызстана – одна из причин, почему туристы со всего мира стремятся посетить нашу страну. И сохранение удивительной экосистемы – одна из приоритетных задач. Ученые отмечают, борьба с вырубкой лесов и браконьерством уже приносит первые результаты. Ведется работа по увеличению популяции снежных барцев и некоторых других краснокнижных видов. Фонд развития природы всегда есть над чем работать. Это очень непочатый край. Понимаете, За природой нужно всегда следить, смотреть и держать вот руку на пульсе. Потому что сейчас, вот при нынешней современной вот, жизни, да, то, что вот человек, человечество так стремительно стремится к, скажем там, улучшить благосостояние, поэтому очень много используется природных ресурсов по всей территории Кыргызстана. Вредные выбросы в атмосферу, по мнению экологов, наблюдаются не только в крупных городах. Неконтролируемая вырубка лесов и нерациональное использование пастбищ также наносит непоправимый урон природе. Теперь же благодаря стратегическому соглашению правительства с Центера Голд ряд проблем можно решить. Созданный фонд развития природы Кыргызстана уже определил главные направления своей деятельности. «Первое – это защита атмосферы от загрязнения. Второе – рациональное использование и защита водных ресурсов. Третье наше направление – защита плодородного слоя почвы от эрозии, а также увеличение площадей лесов, озеленение, утилизация и переработка мусора». Еще раз пару. Центера Голд перечислила в Фонд развития природы единовременный платеж 57 миллионов 400 тысяч долларов. Кроме этого, ежегодно бюджет фонда будет пополняться на 3 миллиона 700 тысяч долларов. Это позволит Фонду развития природы внедрять в жизнь экологические проекты по всей стране. «Первым делом объедем регионы. Как-никак этот год президент объявил годом развития регионов. Там проведем консультации с представителями местных сообществ. Разъясним, какие проекты по защите природы мы будем поддерживать. Начнем в общем работу с сообществ». Финансировать проекты местных сообществ фонд будет на конкурсной основе. В приоритете увеличение площадей зеленых насаждений, строительство очистных сооружений, безвредная утилизация мусора. Основные критерии экологичность и эффективность. Один из ярких примеров некогда пустынные земли вокруг города Балыкчи. Там мы сами видели только камни, воды нету практически, там растений нету. Но там хорошо, если освоить, там хорошо растет абрикос. То есть из как бы, мало, вообще малопродуктивных угодий она превращается в хорошо как бы, продуктивные земли. Деятельность фонда будет прозрачна и подотчетно наблюдательному совету, в состав которого входят представители ГАОС, Министерства экономики, природоохранных ассоциаций и общественных организаций. А сейчас реклама, после которой мы продолжим наш выпуск новостей. Азаттық радиосының телеберулыры ешкендері ЛТР телеканалының кечке фиринде. Рыбешенбеде, кечке тоғыз жарымда дүнелік оқиалар, гой-гойлер, тенденциялар жаналардың Кыргызстанға таасирин біз жанадуны телеберулысында талдайвыз. Гюн сайын ЛТР телеканалар ку, кечке фирден азаттықтың берулырын қалтырбай бөрттірміз. Без жасап жюрген нерселердің көпчілігі. Ем не учен, ем не себептен, мунын не пайдасы деген Балкин, бар, деген суролырғу Джо Пералбайт. Балькин, сез менен безден барқылыс, далышындадыр. Винка банк. Адам Дарде Балайбилили. Капитан Сасык Тумоджуб, темало орган дары сейзгенсе бардаг ичинизгалат. Пашору, и тызы, четер фасаныс. Фраггрипти ичиниз. Фраггрип. Сасык Тумобильгилирин дойучо замам баптарадат. В столице с 12 по 14 сентября проходят Дни Москвы в Бишкеке, организованные правительством столицы России для дружеских и деловых связей двух городов. Программа мероприятия насыщена деловыми, культурными спортивными событиями. Старт Дня Москвы дала экономическая конференция по вопросам инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества двух столиц. Продолжение темы в материале нашей съемочной группы. Экономическая конференция по вопросам инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества прошла с участием руководителей столичной мэрии, Российского дипкорпуса, правительства Москвы, а также ученых, предпринимателей и представителей компаний, которые имеют успешный опыт реализации крупных проектов в Москве и в Бишкеке. Участникам конференции была представлена информация о последних инициативах городских властей относительно стратегии развития города, примеров их реализации, потенциала сотрудничества Москвы и Бишкека в экономической и инвестиционной сферах, создания умных городов, транспортной инфраструктуры. Програм... Программа оказания госуслуг, образования и многого другого. Фактически Москва готова поддержать Бишкек как столица столицу на очень большую сумму, на 1,9 миллиарда российских рублей. И эти проекты будут очень значимыми для развития городской инфраструктуры, для опять же повышения качества жизни нашей столицы. Думаю, что... Еще проекты, связанные с развитием регионов, еще впереди. Отмечая потенциал развития сотрудничества Москвы и Бишкека, представители российской стороны отметили ряд взаимовыгодных сфер и направлений. Особое внимание было уделено трудовым вопросам. В Москве, в Московской области работает большое количество граждан Кыргызстана. Работают, приносят пользу, приобретают специальности востребованы здесь тоже и в Бишкеке, и в целом по стране. Поэтому э, все абсолютно направления сотрудничества, которые только вот есть в нашей жизни. Московские власти готовы охотно поделиться своим опытом с бишкекскими коллегами. В частности, новыми подходами к управлению городской инфраструктурой, транспортом, госуслугами, образованием, здравоохранением и многим другим на примере реализованных проектов. Мы сюда приехали с тем, чтобы поделиться нашим подходом, нашим видением того, как э, стоит развивать транспортной системы современных городов, как проектировать устойчивые комплексы и эффективные решения. И, собственно, мы хотим поделиться тем опытом, который мы накопили при работе в нашем городе. Мы видим то, что это дает успех, дает эффект. И мы уверены, что для Бишкека наши решения тоже могут оказаться интересными, эффективными. И очень надеемся, что здесь мы можем посотрудничать реализовать наши проекты. В ходе конференции были также рассмотрены перспективы развития ВДНХ и двустороннего в этом направлении сотрудничества. Как отметила начальник управления по работе со странами СНГ и внешним связям ВДНХ Ирина Еремко, павильон Кыргызстана ВДНХ – один из самых красивых. В настоящее время в нем идет ремонт. Фасадные работы практически завершены. Приступили к интерьерным работам. Могу сказать, что в павильоне трудится совершенно замечательная компания подрядчиков. Проект реставрации павильона занял в 2018 году второе место в Департаменте культурного наследия, как один из лучших. Если на фасадные работы удалось найти средства тем или иным образом, то сейчас... Работы приостановлены, и э, изыскиваются средства для реставрации интерьеров. После конференции в здании столичного муниципалитета состоялась встреча мэра Бишкека Азиза Зурокматова с делегацией правительства Москвы. В ходе встречи сторонами были рассмотрены и обсуждены новые пути тесного взаимовыгодного сотрудничества. Бишкек открыт эффективному расширению вкрепления связи с Москвой э, не только по направлениям, которые реализуются на сегодняшний день ну и по широкому спектру других направлений, в том числе и социальная сфера, строительство школ, детских, боль... детских садов, больниц и все это направление по социальной сфере мы также видим реализацию этих программ в Москве очень эффективно и очень интересно. Мы бы тоже хотели применить опыт Москвы на территории города Бишкек, но уже Своих масштабов, скажем так. В свою очередь глава делегации правительства Москвы Сергей Черемин рассказал о последних значимых достижениях, которых добилась российская столица. Среди них программа реновации жилищного фонда, применение новейших технологий в реализации проектов по развитию города и другие. Мы со своей стороны будем продолжать делать все возможное, потому что наши связи. Надеюсь, что бизнеса, которые здесь сегодня находятся, и мои коллеги из разных департаментов приложат для этого все усилия. Также стоит напомнить, что в марте текущего года Кыргызстан с государственным визитом посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. По итогам переговоров лидерами двух стран была достигнута договоренность об объявлении 2020 года перекрестным годом Кыргызской Республики в России и Российской Федерации в Кыргызстане. Уважаемые коллеги, смотрите, полтора года Президент находится в своей должности. За это время мы фиксируем значительную активизацию наших межгосударственных связей, межрегиональных контактов. Киргизская экономика поступательно развивается, темпы сохраняет, наращивает взаимодействие. Я бы хотел обратить на это внимание и подтвердить то, что здесь коллеги говорили, а именно, что в Киргизстане создаются действительно хорошие, стабильные условия для сотрудничества и для инвестиционной деятельности. Это очень многое значит для представителей бизнеса, это многое значит для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Я хочу выразить надежду на то, что коллеги с обеих сторон, из киргизской и с российской, этим воспользуются, и результат будет... Значимым, очевидным как для России, так и для Кыргызстана. Хочу выразить слова благодарности киргизской стороне и президенту. И хочу еще на одно обратить внимание: это бережное отношение к русскому языку. Русский язык в Кыргызстане является официальным языком. Это создает особые условия для нашей работы. Кстати говоря, имеет серьезные последствия и для э, работы в э, гуманитарной сфере и в сфере экономики тоже. Хочу вас э, за это поблагодарить и э, всем вам пожелать успехов. Спасибо большое. Отметим, что по итогам Дней Москвы будет обсуждаться соглашение о проведении ответных Дней Бишкека в Москве в 2020 году, которые станут частью большой межгосударственной программы мероприятий перекрестных годов России и Кыргызстана. Добавим, что в рамках Дней Москвы в Бишкеке также пройдут ряд масштабных культурных мероприятий. Тимур Тимиргалеев, Бакат Киязов, ЛТР Бишкек. К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До встречи.